Сынок, ну как там делас? Урок. Ростелеком. Все, надоело сидеть за компом, пойду погуляю. Пацаны, походу он импостер. Тимеет ты, когда я кого-нибудь убиваю. Тимеет ты, когда убивают меня. Проходить миссии. Ливнуть, потому что ты не импостер. Один из нас предатель. Я думаю, что это красный. Стою на вентиляции, чтобы импостер не выбрался. А ты чем увлекаешься? Омон кассом. Ты Омоновице, что ли? Да, мой мозг, сделай это. Я? Зачем? Мозг, ты должен это сделать? Где? Кто?